Всем привет! С вами Светлана Денисова снова. Я рада, что мы вместе. Рада, что весна. Я хочу с вами поделиться тем, что вот все цветет, пахнет, и я чувствую прям аромат всех этих деревьев, цветов. Все так классно, все так круто. Я рада, что вы в тонусе английского языка находитесь вместе со мной, идете, не отстаете, продолжайте также делать все, вы делаете правильно вот сегодня хочу рассказать вам э, про э, мифы э, те ошибки которые допускают люди, когда начинают изучать английский язык и они считают что э, это нормально что это правильно. Итак миф номер один это то, что нам нужны способности или какие-то таланты для того, чтобы изучать английский язык. Без способностей, без талантов нужно родиться гением, Шекспиром или там, Штейном или еще кем-то нужно родиться, чтобы учить английский язык. Нет, это миф, это не так. Все, что вам нужно, это принять решение, иметь желание большое выучить английский язык, заговорить на нем. И идти пошагово работать, выполнять упражнения, читать, смотреть фильмы, литературу, быть в тонусе языка. И тогда вы поймете что вы умеете, что вы можете. Для того, чтобы не говорить громко, я советую вам сделать следующее прямо сейчас. 10 слов. Напишите для себя 10 английских слов. Попробуйте их выучить. Попробуйте повторить их через час, и потом попробуйте повторить их на следующий день. Я уверена, что вы запомните 10 слов, и всего лишь в день. А теперь представьте, что вы можете каждый день учить по 10 новых слов. И так вы выучите английский язык, и будете прекрасно разговаривать в любой стране, и все у вас будет круто. Поэтому я хочу ваш миф этот развеять, что не нужны никакие таланты и не нужны там какие-то гениальные заложенности в самом э, начале. Самое главное — это желание ваше. Итак, я надеюсь, что я поделилась с вами нужной информацией и важной информацией, и я в этом уверена. В следующем э, видео я расскажу вам еще один миф. Подписывайтесь на мой канал и будьте в тонусе английского языка. С вами была Светлана Денисова, создатель ваших возможностей в английском.